Я вас опять скажу. Ты нам все дороги убьешь, блин, на своей ниве вы тут разъездились. Ух ты, смотрите, отколото, Ничего себе. Вот. Here, Мне такая жизнь больше нравится. Так, сейчас я что делаю? Беру самокат, ребята, вот здесь еще один сервис есть рядом, сейчас туда с вами даем до этого сервиса и спросим, может быть они сделают раньше. Короче, ребят, он тоже закрыт, смотрите. Ничего не остается, как просто ждать завтрашнего дня, с утра идти к ним. Может быть, они освободятся раньше или как, но в любом случае ждать их, пока они меня смогут принять. Есть вариант просто взять и выгнать одну машину. У меня вот это есть последний джипчик. На джипе съездить в какой-то магазин, если здесь рядом есть. И в этом магазине уже купить, знаете что? Либо такой же ключ, либо пневматический ключ, которым я смогу уже открутить свои шины. И этим ключом пневматическим, соответственно, колесо я за смогу заменить сам, в принципе. Вот такой еще вариант есть. Завтра с утра мы попробуем его использовать. Главное сейчас, это не унывать нисколечко. Это прикольно, это интересно. Ничего в этом абсолютно страшного нет. Я живой, здоровый, самое главное, правильно? С вами могу общаться, вам контент на YouTube делать. Что-то рассказывать, показывать. И все, а тачки загрузить, разгрузить я всегда успею. В этом ничего такого Сверх необходимого нет. Не все так страшно оказалось. Видимо, вчера просто была смена уставшая, и они поэтому мне сказали, что к обеду мы только освободимся. Вот сейчас новая смена пришла. И утром мне позвонил, говорит, подъезжай. но ну, пока ждем, посмотрим. Ну что, достаточно быстро, ребят. Сколько стоит? 57 баксов. Два молодых парня быстренько сделали, без вопросов. Погнали дальше. Работать. Короче, ребят, на какую-то закрытую территорию заезжаю, вообще не понимаю, что это такое, одни траки, заезжаю сюда, какие-то документы все показывают, карточки, у меня нет карточки. Окей, okay, они Короче, блин, ребят, езжай на первую линию, разворачивайся, минута, блин, ехать осталось, может быть, поехать, что думаете, ребят? Да нет, они сзади смотрят, говорят, разворачивайся. Ладно, что, развернемся. Просто доставить, ребята, машины надо. Какая-то серьезная компания, территории, не знаю, аэропорт, что это такое, я не понимаю. Какие-то стоянки разные. Первая линия вот сюда, видимо. Ребята, история такая, представляете? Это порт, и сюда заезд стоит 125 баксов. Просто 125 баксов за то, что я машину съеду, заеду, скину. И мне их никто не отдаст, эти 125 баксов. Поэтому решено сюда не заезжать, не платить эти 125. Видите, они тут все строго, они передали по рации. Так, по рации передали, мне дорогу перекрыли, чтобы я уехал. То есть они мне не дадут проехать. Алло, алло. Окей, что, платить? Понятно, ладно. Нет, ребята, сказано платить. Сказано платить, здесь нет другого въезда. Мы думали, что есть другой въезд. Опять, второй раз мы накрутимся. Сказано платить, но никто, к сожалению, их не отдаст, поэтому... Короче, ребят, время здесь просто убивается, блин. Я не знаю, сколько я потратил. Просто пока они бумажки все оформляли. В итоге я 125 баксов заплатил. Что дальше, непонятно. Okay. Mm -hmm. Блин, это смешно, ребята, и, и, и неприятно, что время столько много трач. Просто капец, какие-то две, две тачки выгрузит. Еще я впихнули. А кто у тебя есть? Я говорю, есть. Она говорит, покажи. А, у меня нет. Она говорит, 10 баксов заплатили. А хорошо заплатил. Жду дальше. Сейчас что-то опять скажу. Я, ну проблем. Нет. Отправил. Все. Поехали, человек. Штука, она на 9 машин ребят если у меня с 6 то там представляете на 50 процентов заработок еще больше и такая штука стоит 350 тысяч долларов новая новый такой трейлер представляете 350 штук авил тека пикчерс так ребятки доставили две машины одну уже забрали надо со всех сторон пофоткать потому что расписываться они здесь отказываются Ребятки доставил Мерседес, там был безнал оплата. А клиент мне 100 долларов просто ночей выедал. Они были так рады своей машине. Я еще приехал раньше времени, чем сказал им. Просто счастливые люди. Круто доставлять людям удовольствие, правда? Фоткаются, смотрите. Thank you. Have a good night. Good night. Bye. Классно, ребята. Вот, ребята, как надо радоваться. Просто надо радоваться за своих соседей, понимаете? Мы покупали когда-то Ниву, я помню. Так все соседи, блин, не то чтобы там радуются, да ты че, Нива, ты нам здесь все дороги убьешь. Там и так дорог нет, говно просто, по говну ездим, вершовек. Ты нам все дороги убьешь, блин, на своей Ниве бы тут разъездились. А тут радуются американцы, блин. Кто-то скажет, они типа радуются и неискренне. Как-то там, ты это делаешь, но делаешь без уважения, да? Неискренне радуются. Да, черт с ним, черт с ним. Искренне, искренне, вышли радуются, поздравляют соседи фоткаются, веселятся. Так что мне такая жизнь больше нравится. Поехали Ребятки, время 10 часов вечера, но это не повод останавливаться, потому что сегодня я начал позже из-за колеса. И благо сейчас у меня все частники, поэтому с ними легко договориться. Они сами ждут свои автомобили, еще и чаевые выдают, рады будут видеть даже ночью. Благодарят меня за то, что я ночью им доставил, а не стал ждать завтрашнего дня. Поэтому сейчас я подъезжаю к очередному частнику, ребятки, и доставляю Porsche Cayman. Не забыл, ребят, про мой фонарик крутой. Нормально, ты да, так? Все, работаем. Просто смотрите, как этот налобный фонарик светит. Представляете, если такие же лампочки установить мне в крышу в трейлере. Как будет офигенно. Но ну, просто некогда этим, ребят, заняться. Вы мне тоже пишите, давай, давай, сделай, сделай, сделай. Это понятно, но просто нет времени, ребят. Видите, работаем. Как Да! спасибо! Спасибо, мой друг! Спасибо! Такой, слышали голос 12.47, а я только закончил работать. Сегодня такой у меня день был. Догонял я, потому что с утра ремонтировал шину, поэтому я решил догонять. Обычно я ночую на стопе, а сегодня переночую я на Рестерии. Помните, я вам рассказывал, что я не очень часто. Я здесь довольно редко ночую, но так вышло, мне нужно было максимально много проехать. И вот завтра мне нужно будет до Майами, здесь буквально час. Сейчас я пойду моюсь и на этом все. Сейчас посмотрим, молоко продают здесь или нет. Вода, вода, вода, сладкое. Молока, похоже, нет. Мне нужно с утра кашу делать каким-то образом. Будем искать молоко. Смотрите. Смотрите, ребята, удивительные вещи. Есть туалетная бумага, ее никто не пристегивает. Представляете? Его туалетная бумага лежит, и никто не ворует. И он там еще есть. Офигеть. Сушилочка, пожалуйста. Мыло, мусорка, все чисто везде. Смотрите, убрано, красиво. Разве так можно жить? Разве так можно, ребят? Объясните мне. Видите, даже охраны нет, как я вам говорил. Никого нет. Что за история? И витрины не разбиты, почему-то эти напитки не унесены уже домой. Что за люди, блин, странные. Видите, почти никому не мешаю. Сейчас выставим конусы как то лучше. Ребята, очень удачно я с Феррари начинаю. Там как раз место под узкую машину. Ну что, ребяточки, как вам тачка? Ох ты, смотрите, здесь даже что здесь мощность показывает. Ух ты, скорость показывает, чтобы ты наблюдал еще. Пассажира наблюдал. Ну что, по-моему, идеально, да, ребят, как считаете? Новый рейс, вот так быстро переплетен с прошлым рейсом. Между делом выкидываешь, что-то загружаешь и выезжаешь снова. Офигеть, ребят, посмотрите какая BMW семерка года. Какая мощная, агрессивная, длиннющая, огромная тачка. Сейчас будем ее пытаться каким-то образом загрузить. Ух ты, смотрите, отколото. Ничего себе, вот это надо пометить. И она внизу, посмотрите, какая. Вот это на меня могут повесить, поэтому надо внимательно очень...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 Губернатор сказал, что маска не нужна. Все, я ему показываю скриншот. Вот, ребята, у меня есть скриншот сайта, я специально заранее сделал. Флорида рекомендует, but it has not required face mask. То есть рекомендует теперь уже Флорида, с 3 мая это в закон. Да, вступил в силу закон. Рекомендует, но не обязательно теперь маска. Понимаете? А он мне говорит: я тебе не подпишу, потому что у тебя нет маски. Я говорю, ну мне, мне сказал губернатор о том, что я не должен иметь маску. он меня все равно обязует ее иметь. Я он пошел всем рассказывать, чтобы никто мне не расписывался. Но поскольку машина есть повреждения, я не буду все равно ее сейчас из подписи забирать. Я бы мог ее забрать, но я этого не буду делать. Пойду сейчас, наверное, у них маску что ли возьму. Пойду спрошу. У меня просто нет маски. Thank Все, мне да. Все, все, мне дал маску другой чувак. Начальник. Yeah, I just put sign and знаю. Что ты делаешь с камерой? Почему? Фильмик. Can you give me sign, please? And name. No, no, no, name. touch. No, no, right here. Right here. That's it. I signed. That's my sign. No, no. And name. Print name. Yeah. Touch it. It's your name, right? BBC BHFHB ребят, вы видели, как он? Он говорит, ты, не, ты говорит, меня не снимай. А потом... Черт, вам маска. Губернатор сказал, что маска не нужна, ребят. Поэтому я прав еще и по закону, вы понимаете? Не по сути, а по закону. Короче, и вот это вот его подпись. Он, то есть он мне говорит, не снимай меня. Снимать я имею право. У нас возникла конфликтная ситуация. Ответственно вызывай. Ну вы поняли, да, ребят? А, черт возьми. Он пошел жаловаться начальнику. Начальник говорит, не давай ему, не давай, не давай ему подпись. Никто не подписывайте ему документы, типа. А, я позвонил брокеру. Брокер говорит, что случилось? Не хотят мне подписывать. А я прав на самом деле, ребят. Все. Флоридский губернатор так сказал. А губернатор, ребят, в. Во... В каждом штате в америке это как путин на всю россию понимаете путин что скажет то и будет правильно а здесь губернатор каждого отдельного штата как скажет так и будет вот такая демократия каждый губернатор выбирает как жить лучше его жителям понимаете его жителям жители так хотят значит будет так вот флорицы захотели без этих чертовых масок ходить ладно грузим поехали Ну что ребят думаете залезет не залезет Таким образом, я просто поднял рампу, под нее подложу, чтобы она не прогнулась, чтобы максимально такой пологий въезд сделать. Сейчас попробуем загнать. Будем пытаться. А, вообще без проблем, ребят, зашла. Не цепанула даже. Все, ее в серединку, мне кажется, это самый лучший вариант, правильно? Потому что она весит, наверное, я думаю, тонны под три, наверное смотри какая графика они здесь рисуют со всех сторон максимально близко надо подгонять что тут у нас? ничего не понятно, пойдемте смотреть в принципе можно и поближе здесь где-то два кулака, это вообще достаточно но ходить зато удобно хотя я здесь особо и не хожу смотрите, ребят, слева полоса для автобусов, вообще пустая а камер никаких нет представляете? где-нибудь в Москве бы так камер не было Автобусная полоса и пробка. Вообще невозможно такое представить, да? Или в Саратове, или в Ростове, помните, по обочине. Обочина вся была занята. Вот так вот и живем с дураками. Ребят, заехал в такой район, где очень много зелени. Зацепил одну, одну такую веточку, надо ее... Вот так-то лучше. Вот так, ребята, трейлер и царапается. Царапается, и лампочки мои раздалбливаются. Вот. сколько она стоит 42 тысячи долларов вот этот мужик ее продал представляете 42 тысячи долларов 955 года такие дела ух ребята но ну и денек сегодня просто капец жара невероятная езжу весь спотел Просто позавтракать некогда, ребят. С самого утра поехал, даже не завтракал, просто зубы почистил и погнал. И вот сейчас одну машину скинул, пять загрузил. Мне кажется, это крутой очень результат. Сейчас пока диспетчер шестую, еще время 6 часов вечера, хотя бы есть время перекусить. Поэтому это все смотрится так круто по интернету. Блин, так интересно, с тачками возишься. И мои друзья, когда говорят, я тоже приеду, я тоже буду тачки возить, все, мы вместе с тобой. Блин, ребята, не все, нифига так просто. Так это выглядит классно, я согласен, но... Но э, взамен этого, конечно, ты сильно пашешь, ты прям работаешь, прям вот настоящая работа мужская. И ты, конечно, получаешь возможность, во-первых, график себе любой делать, да? Во-вторых, э, ну, открываются возможности для, можешь себе позволить путешествовать. Да и, в общем-то, все, все блага цивилизации, которые предусмотрены, которые созданы, ты можешь себе позволить. Машину хорошую, путешествия. Отдых. Все, что хочешь. Ну, разные бывают, ребята. У кого какие цели, кто какой себе график делает. Я себе сделал такой график. Кто-то работает неделю через неделю, кто-то две через неделю. Кто-то неделю у меня товарищ два дня отдыхает. Неделю, два дня отдыхает. Я решил месяц-месяц. Примерно так. Пока что буду так. Пока нравится. Сегодня, к сожалению, последнюю машину не успел загрузить. Вот сейчас нашел где-то парковочку вдоль дороги. Там еще какие-то драки стоят. В общем, я сходил в кафешку. Сейчас я припарковался, уже тем временем стемнело, нашел еще одну кафешку, проведу там вечер, посижу, взял ноутбук, ролики для вас загружу. Ну и в принципе и вот так, как-то так, ребята, как-то так мои дни проходят, мои вечера. Завтра суббота, уже одну машинку легко в принципе найдут, загружаю и поехал в Техас пару дней ехать. Такой примерный план. Погода шикарная, немножко дождик начинается, но хоть немножко посвежее будет, а то, блин, душно, невероятно просто. Настроение классное, все супер, и вам того же желаю.